That's <laughs> the Отчего у котенка хвост Отчего у теленка хвост А я сирота Без хвоста Пожалей ты меня, пожалей И мне хвост подлиннее приклей Ладно, родной, я готов У меня сколько хочешь хвостов я тебе, сирота, услужу, хоть четыре хвоста привяжу. А -а -а, Подавай-ка мне павлиний. Золотой, зеленый, синий. И куда тебе в павлины? Ты возьми себе козлины. Я желаю я хвостов от паранов и козлов. Подавай ка мне павлиний, золотой, зеленый, синий, чтоб я по лесу гулял. Красотою щеколял. Как пойду, я по длинным по лесам, а по трети Так и ахнет звериный народ Ну что за красавица идет Ха медведи, медведи в лесу, Как увидят мою красу Это гнебокие дураки пожалеют, Что такого хвоста не имеют. Ну чего же ты хорош, так Павлина мы плывешь. Я тебя и не признала, но Павлина принимала. Ах, какая красота Павлина восста. Такое В болоте блестит золотое. Смотрите, смотрите, ведь это жар птица, Из чистого золота перья на ней. Не худо бы, милые, нам изловчиться, Поймать бы ее поскорее. Поймали охотники нашего друга? Попал косолапый в беду? Ну, ладно, родные, в беду. Mm-hmm. <sharp inhale> Уж вы бедного связали. Развязать его нельзя ли. Дай нам выкуп. Вот такой. И бери его с собой. Мы нашего Топтыгина в обиду не дадим и друга Косолапова гурьбой освободим. Музыка. Каштанами, орехами леса у нас полны, и ягоды, и яблоки у нас припасены. Чтоб выкупить Топтыгина, не жаль нам ничего, все отдадим охотникам за друга своего. Берите же, охотники, подарки у зверей И отпустите нашего Топтыгина скорей! Милый друг, павлинами рядится, медведю право не годится.